Салют, дорогие друзья! Сегодня у нас новая распаковочка. И сегодня у нас на распаковке две посылки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале ⁇ Китай стал ближе ⁇ Распаковка у нас сегодня связана с кухонной тематикой. Здесь небольшие приблуды для кухни. И, наверное, начнем сначала с маленькой посылочки. Вот эта вот посылочка. Шла она, если не ошибаюсь, 32 дня. 32, да. Это, это, это. Это очень интересная и нужная вещь. Это очень нужная вещь для тех, кто любит чай. Для тех, кто любит чай, это очень полезная, я бы сказал, вещь. Так, оценена она в 1 доллар. Отправили ее Эстония, Таллин, То есть с Европы даже, не из Китая. Давайте откроем и посмотрим, что у нас находится внутри. находится внутри у нас вот такая штукенция все посылка пустая вот такая штучка для заваривания чая купила ее потому что очень не люблю чай в пакетиках прямо жутко не люблю чай в пакетиках а на работе иногда садишься в обед попить чаю и приходится заваривать эти пакеты я их не люблю так что вот такая штучка для заваривания чая. Как ей пользоваться? Давайте посмотрим и попробуем все-таки заварить чай. Берем чай. Засыпаем внутрь чай. Закрываем ситечко. Вот такая штука. Засыпали мы сюда заварку и опускаем в бокал и посмотрим сейчас как заварится или не заварится все-таки я думаю довольно таки удобно единственное что я боюсь что вода у меня не очень горячая так что из-за этого может плохо завариваться но так я думаю должна завариться вот как бы поставишь было видно да, процесс заваривания потихоньку идет. Если будет горячая, то будет вообще классно. Так что удобная штучка, советую. Ссылочка будет в описании. Если кому-то не нравится пить чай из пакетиков, вот как, например, мне не люблю я чай из пакетиков, вот можно приобрести такую полезную вещь. Так что не все в магазинах Алиэкспресс полная фигня. Можно найти и полезную вещь. Вот такая полезная штучка есть. Еще раз повторюсь, ссылки будут в описании, ссылки будут в группе ВКонтакте. А мы с вами продолжаем. И теперь у нас на очереди вторая посылка. Дошла она за 28 дней, трек-номер не отслеживался. Оценена а в 2,5 доллара. И это как-то я хотел попробовать, заняться этой вещью. Заказал, но забыл заказать. Еще плюс к этому листы. По-моему, они называются Нори. Вот. Вот, это наборчики для суши, наборчики для суши. Заказывал один, пришло два, прикольно. Прислали два наборчика, так что один можно будет не открывать и кому-нибудь подарить. Вот такой вот коврик, коврик это я так понял для скатывания суши. Хотел сделать, но не нашел листы, по-моему Нори они называются. И вот такая вот лопаточка. Лопаточка, лопаточка. Дерево. Похоже на бук. Да, это бук. Да, это тоже бук. Вот такие вот два наборчика. Кстати, стоит недорого. Если кто-то дома увлекается, можно заказать. Я, кстати, заказала, не видела. Есть еще с такой подставочкой было гораздо удобнее скручивать но можно попробовать и на этом коврике скатать как найду листы нори обязательно скатаю обязательно расскажу вам как у меня получилось или не получилось ну что ж, давайте посмотрим что происходит с нашим чаем хотя вода и не очень горячая но чай все равно заваривается то есть будет погорячее все замечательно заварится Заварка не вываливается, то есть, как видите, все держит, все офигительно. Классные вещи. Всем советую, заходите в описание, смотрите, покупайте. А на сегодня все. С вами был Владимир, канал Китай стал ближе. И всем пока.